здравствуйте друзья на связи влад пчелкин сайт русской деревни сейчас хочу показать вам как надо правильно забивать кур птицу усей уток суть одна сейчас мой помощник ловит петуха ну а дальше будем по факту буду показывать Курочки бегают, петух ловится. Видно, споймали. Сейчас буду показывать. Так, сейчас ставь его. Так, сейчас. Вот. Ну все, друзья, петух спойман. Теперь надо аккуратненько его взять. Каким образом мы делаем? Берем лапу, отводим ее назад. Вот видите, за его хвостик. Дальше берем один, одно крыло, второе крыло и берем вторую лапу. Вот она, вторая лапа, отводим ее вот сюда. Вот таким образом надо держать петуха, утку, гуся и все. То есть он так не выскочит, вы спокойно его забьете. Понимаете, то есть он вас не, как говорят, не обделает. Ну, таким образом делаем. Что дальше? Вот петуха взяли, ложим его на, как сказать, как сказать, на пенек, берем аппарат и взмахом руки бьем. Это показывать, конечно, не буду.